Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так, забираем с тобой награды Так как времени у меня мало, я наверное сегодня не буду ничего лишнего проходить Чисто арена Ну, времени мало, потому что через 40 минут мне надо бежать на работу Так, ну что, давай, давай, давай, давай, мне вот было 16.22, есть, нашли Значит, уровень здесь у противника В 64 Я возьму, наверное, здесь Леонардо плюс Зека. А нафиг я так делаю? Вот что нам нужно. Просто взять Армагона. И надеяться на то, чтобы он, ну, просто не схандрил. Он ведь может схандрить? Конечно, может. Упс. Не ожидал. Есть, Мондагех, молодец, красавчик. Добился постата. Ну что, а мы тогда двигаемся далее и смотрим на какую позицию. А, нас все-таки, ребят, до Лиги Сиогунов 3 звезды и понизили. М -м -м. А вот оно, значит, что, да? Вот они какие моромойщики. Ладно, возьмем тогда. Наших маленьких миленьких кроликов. С их супер сильной атакой Ну давайте, показывать свою ярость и прыть. Банзай ты -тыщ. Все, все улеглись в баньки. Прекрасно, что тут скажешь. Ну я в любом случае в Лигу Мастеров сейчас запрыгну. А в лучшем случае, ребят, сегодня получим Лигу Мастеров две звезды. Это вообще будет шикарно. И завтра на выходном мы спокойненько... Ну может быть не именно завтра, завтра-послезавтра... В любом случае на наших выходных мы <смех> Возьмем топчик Почему я говорю На моих выходных ребята Потому что у меня скользящий график работы И выходные у меня не Суббота воскресенье как у обычных У меня может быть это и понедельник И вторник в общем Выходной у меня будет завтра Так давай добьем Да да Конечно, Лео. Ядрен Матрен, добил ты. Нет. Не надо мне ронять, пацана. Так, что как? Бум-бум-бум. Да, ядрен Матрен, давай так. Да, это было что-то рискованное. Я думал, что Леонардо справится. Хорошо. Блин, хорошо Ксивер Монтес выдержал, а? Две атаки в него сразу прилетело И он выдержал, красавчик Так, здесь у нас Я вижу, вижу, здесь Микеланджело Вот этот вот, 65 уровня Поэтому здесь Зек и кожеголовый Я надеюсь, они... Ну, зэк-то однозначно на опережение пойдет А вот Кожеголовый как Отлично Значит, гудбай всех рубанули Одним, так сказать, легким движением тела. И вот мы вернулись в Лигу Мастеров. 94-я позиция. 16-22. Ну что, возьмем Майки, Дони, Рафаэля. И вот этого Рафаэля возьмем. Да что... Ну, давай Джастин отыграем. Он просто рвется там. Возьмите меня, возьмите меня. Ну, взяли его. Все равно до него даже наверное, не дойдет, мне кажется. Бумс. Ну что это за дела-то, е-мое? Давай сюрики. Шикардос. Слушай, а не такой... И сл... Как? Не то, что слабак. Не такая уже слабая у него атака. Но, опять же, не на его уровень. А на 10 уровней ниже, тогда да. Он разрубает всех. Мне кажется, там любой в его случае смог бы так сделать. Вот слэш на сотке, ну, вообще, ребят, как-то... Не знаю, ни рыба, ни мясо. Я думаю, что на сотке он будет лучше наносить урон своим вращающим, как говорится, ударом. С булавой. С такой. с такой вот булавой должен, я не знаю, ребят, тут просто рубить всех налево и направо. А он, видишь, 64 уровень. Он даже... Даже никого не уронил. Просто никого не уронил. Такой здоровый и такой слабый Как-то так Ну что же, мы двигаемся дальше Я беру здесь кренга ну, мне кажется, что кренга Здесь одного будет достаточно, потому что у него Атака Приблизительно такая же, как у наших маузеров Ну-ка давай-ка Зажарим их До хрустящей корочки Красиво. Это было красиво и эпично О да, полтинчик Даже 46 позиция Ну что, я тебе скажу Да, сегодня мы возьмем Лигу Мастеров Две звездочки Так, берем Супер Шредера. Вот вопрос только в другом Если он сейчас постепенку не повесит На недобитых нам будет труба. Но благо все обошлось. Супер Шреддер нас не подвел. На всех повесил постепенный урон. За что ему отдельное спасибо. Так, ну что там? 35-е, 32-е, 29-е даже. Слушай, хорошо идем. Что в той серии у нас такой типа мини-буст получился, что в этой я безмерно рад Но тут надо будет брать подстраховку И это будет, наверное, у меня Ваня Потому что уже уровень просто идет, ребят 71, 72, 73 а, Как мы знаем Тут уже без подстраховки нам не обойтись Поэтому будет Ванька Хотя здесь, может быть, мы и сами могли бы разобраться Но опять же, друзья, опять же есть такая фигня Массовая атака, тем более у Донателла Ролевого он ее применяет. А если еще, не дай бог, на слабых моих бойцов вешает постепенный урон. Ожог. То последствия могут быть плохими. То есть мы могли бы кого-нибудь потерять. Причем на ровном месте. Так, Армагон плюс Макман довольно неплохо будет смотреться. Мы все уже прекрасно знаем, что Макман снимает положительные бафы с наших противников. Это, знаешь, наподобие чего? Вот как вот есть Микеланджело, да? Майки, помнишь, который ролевой, который снимает все негативные эффекты. Вот Макман похож, что он снимает все положительные эффекты с врагов. Конечно, было бы еще прикольно, если бы он на нас снимал какие-нибудь негативные эффекты. Так, Армагон плюс Усаги. Раз, два, три. Армагон плюс Усаги. Первым, наверное, ходит, конечно же, а, Усаги. Я что-то думал, что Армагон. Замечательно. Но, опять же, как видим, очень много недобитых. Точнее, даже не то, что очень много, все недобитые. Единственное, что троечка вот эта вот, крайняя, она бы упала. Да-да, благодаря постепенному урону. Именно из-за этого бы. Так, 80-е место. Ну, давай возьмем вот эту, наверное, команду Так, вернем Армагона Плюс Давай еще раз Макмана возьмем Что-то я думал, что бойцов меньше у меня будет А их Очень много еще Вылупляем. Да Мощный, мощный Армагон Ничего тут не скажешь. Один из мощных наших персонажей. 65 место. Так, 1723. Ну, давай так попробуем. Раз, два, три. Три. Ну, Зэк с Маузерами. стопроцентная победа. Зэк все-таки, ребята, опережает Маузер по инициативе. Получается, что Зэк у нас самый... ...быстрый боец. Так, выходит. Кто его может переплюнуть, я не знаю. Так, ровно 50 место. И дают нам уже 17-24. Ну давай так сделаем. Раз, два, три, четыре. Ага. Раз, два, три, четыре, конечно. Все откаты потратили, которые у нас были, заработанные непосильным трудом. Бомбим. Так, даже кого-то уронили. А если я ракетами просто бомбану, этого будет достаточно. Ну, да Ну что Получается все Да Один от... Хотя подожди Один откат мы же можем Сделать ежедневки а Там Насколько я помню еще 5 откатов Зарабатывается Так пройдите серию испытаний Раз Два Три, четыре, пять. Вот такая вот команда сильнейших у нас тут. Это Маузер, как вы заколебали, а? Восемьдесят уровень. Какая же у вас там инициатива-то, извините меня? Рубани. Отлично. Закуси. Хилку покатрать не стоит. Переходим на вторую волну, последнюю. Давай, Крэнк, жги. Жги, что есть мочи. Фигня какая. -то. Ты посмотри, они ничего выпендривается тут. Рубани его Этого тоже Все Я даже хилку здесь тратить не буду Потому что она пригодится дальше А здесь мы прошли На три звезды Замечательно Так, забираем награду И пошли теперь искать Сколько нам чего-то надо 12 кружек Кружка раз, кружка, два, кружка, три. Но четыре, пять, шесть, семь, так восемь, девять, десять. Еще две 11 12 Все, 12 кружек мы забрали Соответственно прокачиваем до 5 ребят, ступени И останется еще Поднять один уровень И по скиллам пока здесь закончим Так, мне хватит на уровень? Да, хватает 89 левел У нашего Рафаэля Здесь мы забираем все награды и продолжаем Продолжаем арену Так, а 24 не дадите мне? 17:24, 24 please Вот Берем маузеров, возьмем Давай Зека. Раз, два, три Все, поехали Кто там против нас? Зенон Зенон, канон Погнали Оп, ла ла -лей. Ой, а не, нормально, фу ты Что-то я думал не то нажал Перепужался же. Думал луч нажался Нет, все нормально Луч бы, наверное, не смог пробить бы их всех 21 место 21 место Берем так, берем вот сяк Раз, два, три да, мы только-только перейдем В лигу мастеров, получается, да Закрепиться не сможем Но, в принципе, это уже не столь важно Я думаю, на следующей серии Мы займем просто топчик И единственное, что нам нужно будет Это поддерживать Высший наш ранг Чтобы получить Просто-напросто платиновые осколки Только ради осколков это все, ребят, происходит Если бы у меня все бойцы Были бы в платиновом ранге а так скоро и получится. Ну, как скоро? Через лет 5 получится. Уже не надо будет проходить эти соревнования. Там уже надо будет проходить испытания для того, чтобы фармить значки для повышения уровня. Скиллов, естественно. Бумс, шоколадка Давай ракетами Все На сегодня похоже все Есть... А, у нас еще события по жетонам, да, по-моему? Я тебе говорил, что Лига Мастеров 3 звезды будет сегодня? Завтра опять же нас сбросят Давай быстренько пробежимся По жетонам Жетоны, само собой, нам нужны нам два персонажа нужно закрыть Это Рокстеди И это у нас Роквелл получается Да, единственные персонажи Которые у нас еще Не имеют Предпоследнего ранга А может быть Ну да, даже не предпоследнего, а последнего Вот, в принципе, для этого и проходим все эти события. Для этого мы, в принципе, и фармим жетоны. Для того, чтобы их перевести. Так, это третья и последняя будет четвертая волна. пи Такс, половину здоровья отняли. Молодец. Он еще, кстати, когда ракетами бомбит... Армагону. Он, я смотрел, еще понижает атаку противнику. Ну и последняя, эта соточка. Получается, у нас 200... 280 жетонов, выходит так. Одна четвертая часть, получается, собрата будет. Так, Армагон психому взялся за валун. Ванька с пулемета. Красавчик Зэк. Ушатал этого змейка в гигантского. И вот она соточка. Ну да, получается 285 жетонов у нас в общей сумме пока. Ту, ту ту ту ту ту Давай, ладно, фиксим. Пофармим чуть-чуть здесь тоже жетоны. Пока есть откаты. Точнее, телепорты. Сколько мы уже подсчитывали? Где-то около 200, да? Мы за одну заходку собираем. Жетонов. Даже больше, по-моему, 250 у нас выходит. Но все равно телепорты как вода. Тают просто на глазах. Ну вот, смотри, уже 500 жетонов есть. Даже чуть-чуть больше, чем нужно. Точнее, не, не больше, чем нужно, а больше, чем я думал. Все, ребят. Итого у нас 570. Ну, грубо говоря, 100... Сколько там получается? 100, это 600, 200, 770. Ну, 100... Сколько там? 140, да? 140 жетонов. И все, и докупим еще с тобой уже ДНК. А на этом, друзья мои, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.